Всем привет на моем канале! Сегодня буду украшать торт ко дню Защитника Отечества. У меня сверху будет вафельная картинка, украшать торт я буду белково-заварным кремом. Начинка у меня уже готова, она абсолютно простая. Это шоколадный мой любимый бисквит и крем-пломбир. В принципе, все, что мы любим, ничего лишнего, ни фрукты, ничего, особо дети не хотят есть, поэтому я не ложила. Торт перекладываю на подложку, которую смазала кремом. Белковый крем я готовлю на водяной бане, здесь нет сиропа и меньше сахара в два раза. Он такой же стабильный и не отличается от белково-заварного крема на сиропе, который я готовить не умею. Покрываю черновым слоем. Для начала мне необходимо хорошо выровнять сверху. Сверху будет вафельная картинка, она мне уже готова, заказывала я в кондитерском магазине. Искала картинку в интернете и мне печатали на вафельной бумаге. То есть это съедобная печать. Диаметр картинки оказался немного больше моего торта, поэтому я картинку подрезала так, чтобы все поместилось. Вафельную картинку накладываю с одного края, либо с середины. Вот так разглаживающими движениями я готовлю для себя, для наших родных и близких. К белковому крему она крепится просто замечательно. То есть с изнаночной стороны ничем смазывать не нужно. А сверху покрываю декор гелем. Иначе картинка потрескается и будет некрасиво. Пока убираю в холодильник. Окрашивать крем я буду в три разных цвета. Это черный, гелевый, водорастворимый. Потом зеленый такой кредо. И здесь кей colors Это сухой, водорастворимый. Украшать я буду с помощью одной насадки, открытая звезда на 8 лучей, номер 22. У меня еще остались вафельные картинки вот такого плана, получается, на листе А4. Я их приклею сбоку торта и также покрою декор гелем. Для начала этой насадки я оформлю вверх. А сейчас в хаотичном порядке я сформирую камуфляж из разных цветов одной и той же насадкой. Насадку помыла, поменяла на коричневый, делаю то же самое. Также насадку помыла, поменяла крем на серый и заполняю те места, которые у меня пустуют. Вот такой в итоге торт у меня получился. Кому идея видео понравилась, пишите комментарии, ставьте лайки. Вот такой камуфляжный торт из крема. Всех с наступившим праздником 23 февраля. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.